Дьяволин Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Действительно ли счастье любит тишину?» Мы много читали, слышали о том, что нам говорят или пишут, что счастье любит тишину, что счастье должно находиться под семью замками. Никогда никому не говори о своих планах, никогда не раскрывай свои цели, не говори о мечте, не показывай ничего, и тогда ты сохранишь счастье и покой. Вы действительно верите в то, что человеческое слово способно отобрать у вас счастье? Вы действительно верите, что чей-то взгляд злобный, завистливый, либо просто взгляд зеваки может отобрать у вас счастье? Вы действительно полагаете, что то, к чему вы стремились, то, чем вы дорожите, то, чего вы достойны, то, чего вы заслужили, можно просто так потерять благодаря чему-то взгляду, либо? Открытие занавеса. Вы действительно так думаете? Это просто вздор. Лишь слабый человек, лишь неуверенный в себе и в счастье своем человек, абсолютно запуганный этим народным фольклором, может потерять свое счастье. Он его потеряет, потому что он за него боится. Он дрожит и он потеряет. Страх предполагает что вы теряете контроль. Страх вам указывает, как действовать, и вы боитесь, вы дрожите. Вы оглядываетесь по сторонам, и вы уроните, и выпустите из рук свое счастье. А если вы его потеряли, не стоит пенять на людей и говорить, что кто-то его украл, вас кто-то сглазил, кто-то попался с таким взглядом, черным взглядом, завистливым, и вы это счастье потеряли. Это говорит о несостоятельности, об отсутствии мудрости. Значит, вы не были достойны этого счастья. Значит, вы его не берегли. Значит, вы его не ценили. Вы не верили в себя, не верили в... не верили в него, боялись его потерять. И осознавали, что кто-то может у вас его забрать. Так и случилось. Наши страхи нас преследуют. Этот очаровательный народный фольклор многих людей загнал в могилу. Многие люди потеряли все, они считали, что счастье нужно прятать, нельзя никому показывать, счастье нужно держать под диваном, в чулане, в кармане, в портмоне, за пазухой, под подушкой, где угодно, но не показывать. Мы часто, когда рождаются у нас дети, не показываем новорожденного ребенка, людям, считая, что кто-то сглазит. Это смешно. Неужели кто-то может сглазить вашего малыша, которого любит Бог, которого любите и вы, которого верите, которого оцените или леете, неужели чей-то взгляд может испортить жизнь вами малышу? Если вы верите в обратное, вас никогда никакая нечисть не коснется, но если вы верите в эти предрассудки, если вы верите в эти абсолютно невероятно глупые истории, вам это будет цепляться, ибо страхи гонятся за нами. Человек, который верит в себя, верит в мечту, добился ее, никогда не спускает рукава, всегда все контролирует, любит жизнь, любит себя, любит людей, верит в лучшее. Если он это счастье заслужил, неужели он может его потерять, лишь похвалившись им, лишь раскрыв свои планы, лишь показав? Что-то или кого-то, кому-то. Сильные люди, умные, и мудрые в это не верят. Они знают, что все добивается сами. Что счастье достойно, они а достойны счастья. Они его заслужили. Оно просто так не уйдет. Тем более кому-то. Счастье можно лишь упустить, не веря в то, что его имеешь. И не веря в то, что хватит сил его удержать. Так происходит всегда. Когда боишься, страх догоняет. Страх отбирает все. Но если вы просто будете счастливы, будете показывать его, если хотите, кому-то, будете радоваться жизни, показывать своего малыша, не стесняться своих покупок, приводить людей в дом, говорить о своих планах, говорить о своей мечте, хвалиться приобретением, никогда к вам не пристанет та гадость, которую вы боитесь, если вы не будете ее бояться, если вы будете верить в лучшее, если вы будете радоваться жизни, верить людям, наслаждаться жизнью вообще, сколько бы вокруг вас не ходило завистников, они у вас его не отберут. Ни ребенка, ни здоровья, ни счастья вообще. Когда вы уверены в себе, счастье не уйдет. Счастье это не что-то эфемерное, некий воздух, который распылится на ветру, некий газ, который улетучится, как только вы покажете его белому свету или ветру. Помните. Если счастье любит тишину, значит он должен находиться в покое, это предполагает некую замкнутость, где вы счастье прячете и вы его закрываете, вы его лелеете настолько, что не показываете его даже белому свету, даже Богу. Никто этого не видит, никто этого не оценит. Вы будете так и сидеть, затиховившись, не дышать на него, но это значит, что счастье задыхается. Оно хочет света, оно любит. Восторг людской, Она любит взгляды, она любит улыбки. И счастье от вас уйдет, хотя бы по этой причине, что вы удержите его в заперти, вы не даете ему выхода. Счастье любит свободу, счастье не принадлежит кому-то в отдельности. Это ощущение общее, это ощущение всего мира. Счастье – это характер. Счастье – это все, что вокруг. Вы его себе не заберете, его не присвоите, не поставите на нем свое клеймо. Оно от вас бегит, если вы будете держать его заперти. Никогда не держите счастье закрытым. Хвалитесь, радуйтесь, показывайте, делитесь с людьми, дарите людям счастье. Пусть люди вами восхищаются, кому нужно, пусть завидуют. Кто-то будет брать вас в пример, кто-то действительно за вас будет радоваться. Вы не получите никакого негатива, если не будете не нем не будете его ждать и не будете его бояться. Вас никто не сглазит, никто не заберет ваше счастье, если вы будете искренне и будете наслаждаться жизнью. Даже если вы будете хвалиться, поймите, вы же будете хвалиться своим, вашим, честно заработанным, вашим любимым, чем-то родным и близким. Это так прекрасно похвалиться ребенком, мужем, женой, братом, сестрой, какой-то вещью, автомобилем, телефоном, чем угодно. Хвалитесь, если это ваш, если оно не украдено. Хвалитесь и не боитесь, что оно уйдет. Никуда оно не денется, никогда никому оно не перейдет в чужую собственность, если вы не позволите. А позволите ли вы уж тогда, когда будете верить в эту чушь, и будете бояться это потерять? И уж тогда, поверьте, у вас счастье заберут, вы его просто отдадите. Поскольку будете бояться страха, будете бояться себя, потеряйте веру в себя и в свое счастье. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.